Всем привет, давно я хотел сделать топ сильнейших из аниме манги «Токийский мститель». И вот, только теперь я его составил. Ваше мнение может не совпадать с моим, возможно я что-то не учел. Так что пишите комментарии, буду рад. Ну что ж, начинаем. Десятое место занимает Шуджи Ханма. В аниме он показал немало достижений. Он дрался почти что на равных с Майки, сумел заблокировать его фирменный удар хоть единожды. Сильным ударом он не прославился, однако стойкостью еще как. Блокировать удары Майки и на они каждому по силу. А когда у Ханмы иссякла выносливость, он просто принимал удар в лицо, оставаясь на месте. Ты зомби, что ли? Дракен назвал его зомби. В конце концов, он проиграл Дракену. Да начнется срач в комментариях, будто бы я его занизил. Девятое место занимает Есхира Мутта, бывший капитан 5 отряда состонов, специализирующий на поимке предателей в банде. Майки выдал ему такие полномочия уже явно неспроста. Сам же Муча отмечает, что он сильнейший среди капитанов. Муча без проблем уволок Токемичи, Инупи и Коконоя. Быстро сразил Инупи в честном бою. Муча знает боевое искусство дзюдо. Муча довольно-таки высок и имеет мускулистое телосложение, благодаря которой он кидает людей в воздух. Такими бросками можно сломать позвоночник. Я бы поставил муча и Ханму на одном месте, но спорных персонажей много, поэтому никак не получится сделать нормальный туп. Вот так, вот так, вот так. Восьмое место. Соя Кавата. Является заместителем капитана отряда в Тоцве. В обычном состоянии он сильнее, чем средний статист. Тем не менее, он сильнее выше озвученных персонажей. Сою прозвали темной лошадкой Тоцве. Когда Соя начинает плакать, он входит в состояние плачущего синего огра. В таком состоянии, как сказал Нахоя, он сто раз сильнее его. Право же, Соя сразил в многовении ока Муча, Мучи и братьев Хайтани. Какуча Хита занимает седьмое место. Некогда в детстве был слабым, даже слабее такие мечи. Но случилось много бед в его жизни, из-за которых он стал чертством и серьезным. Кроме того, он стал сильнейшим под Поднебесе после Заны. Приквком он отправил в полет Сою в плащущем состоянии и других состонов. Отправил в полет Бенкея, одного из основателей первого поколения черных драконов. Какуча показал скорость и силу удара, позволяющие парить в воздухе его противникам. Шестое место занимает брат Хакая, Тайджу Шиба. Представьте себе, он по росту тот же Ханма, имеющий два раза больше мускулатуры. Он крайне жестокий человек, даже в детстве он был сильнее своих сверстников и обладал качествами лидера. Он легкую одолел Инупи, после став лидером новых черных драконов. Он очень силен, одной рукой мог поднять скамью в церкви. Тайджи, ударив такими, сделал из него пригоню. Также он единственный, кто вырубил и впечатал в землю непобедимого майки, хоть тот принял удары нарочно. Он дрался с такими Чихаками и с раной от удара ножа, что показывает его выносливость. Потом, как его вырубил Майки, тот же быстро пришел в сознание. Настоящий христианин. Пятое место. Рюгюджикен Ака Доракен. Он сильнейший после Майки в Тосве. Для арзминки он смял на своем пути отряды вальгаловцев, которые были старше по возрасту. Ханма, заблокировав удар дракина, улетел ой как далеко. Он один уничтожил сотни солдат черных драконов, а солдаты были вооружены холодными оружиями, как дубинки. Да и были посильнее обычных купников. Неспроста же солдатами считаются. Подогревшись, дракин дал немного полетать в воздухе Салсу Терана. Настоящая машина. Кстати, мечта дракина ради стать мотоциклом. Кавраги Сэнджу, четвертое место. Она училась у Вакаса и Бинкея. По большей части дерется как Вакаса. Сэнджу победила всех в Кольце Брахмана. Хоть имеет такое маленькое тело, она очень быстрая и ловкая. Давайте сразу перейдем к вопросу, почему же она сильнее других. Она дала очень хороший отпор Тарана, который был под черным импульсом. Сэнджу вошла в какой-то режим, похоже на черный импульс что ли. В общем, поймете почему это значительное достижение, когда дойдем до Тарана. И третье место в топе занимает Куракова Изана. Я считаю, он заслуженно занимает третье место в топе. Достаточно того, что Изана блокировал и давал мощный отпор базовому Майке. Конечно, со временем, куда бил Майки, становилось мясом, и он проиграл в конце битвы. Стоит учесть, что он сильнее всех под небеси. Изана держал всех с помощью силы. Не надо писать, что он сильнее Майки и так далее. Майки вообще аномальный тип. Второе место осталось на данный момент он самый высокий персонаж в токийских Мстителях, при росте 2 метра 15 сантиметров он весит 95 килограмм, кажется чистая мышечная масса. Тарана сухую одолел Кокуча где-то в переулке, отправил в полет сильно ранил Сэнджу, когда та была в каком-то пробуждении. В обычном состоянии он проиграл дуо Вакаси и Бинкею, но как только он вошел в режим черного импульса, он их раскидал за секунду. Подравшись с Вакасой, Бинкеем и Сэнджу, он сразу по пернам Майки. Оба были под черным импульсом и показали жестокое зрелище. Тарана хотел драться дальше, но его остановил такие мечи, после чего тело просто не слушало его. Все потому, что пол его лица сделалось мясом. Очевидно, первое место занимает непобедимый Майки. Одним словом, Майки сверхчеловек. Поднять одной ногой человека, затем впечатать землю второго, это что-то с чем-то. Да уж, гляньте на лицо Тарана, что от него осталось? Удивляюсь, как другие выжили от его пинков в висок. Полную свою силу Майки раскрывает, когда он начинает психовать. Черный импульс кажется некой психическим расстройством, при котором Майки становится полнейшим отморозком. На всех этих персонажей я сделал обзор, и там я в полной мере рассказал о их способностях. В целом, на этом заканчиваю свой топ. Меня немного смущает, что сила определяется не по физическим данным. Хотя помню, такий сказал типа, ставят же у вас другие весовые категории. А тут 160 сантиметров ярости убивает двухметрового качка, который с ярости ничем не ступает ему. Ну ладно, всем пока, ой, до свидания.